Эй, любители психологии, добро пожаловать обратно на наш канал. У вас есть проблемы с поиском друзей? Вы бы сказали, что вы социально неловки? Что же, ты пришел по адресу «Мой друг», потому что, если вы ищете помощи, заводя друзей, у Немиркина есть для вас несколько советов. Вот как вы можете завести несколько друзей, когда ты чувствуешь себя неловко в обществе. Номер один. Начните разговаривать с незнакомыми людьми. Пугают ли вас незнакомые люди? Или, может быть, у вас просто нет желания разговаривать ни с кем из них? В конце концов, ты их не знаешь. Как вы узнаете, нравятся ли они вам? Но в большинстве случаев завязываются дружеские отношения, просто произнеся это единственное слово «привет». Слово такое «привет». Очевидно, вы, должно быть, думаете, что это не так просто, как кажется, и это не всегда так. Но чем больше вы привыкаете к случайным приветствиям для тех, кто рядом с вами, или для тех, кто смотрит вам в глаза, тем легче вы привыкнете к социальным взаимодействиям с незнакомыми людьми. Завтра это может быть простой «привет». На следующей неделе вы спрашиваете их, как они, или если ли та книга, которую они читают, хоть сколько-нибудь хороша. Может быть, вы делаете им комплименты, даже лучше. Это облегчит вам социальное взаимодействие. Простые приветствия, любезности, светская беседа. А потом, будем надеяться, по-настоящему интересные беседы. В следующий раз, когда ты увидишь кого-нибудь красивого, или, может быть, они одеты в красивую одежду, сделайте им комплимент. Или, может быть, они хороши в каком-то определенном навыке, сделайте им комплимент. Может быть, они просто такие добрые, что ты не можешь помочь, но скажите им, что они поднимают вам настроение. Нужно с чего-то начинать. Искренние комплименты – это правильный путь. Номер два. Начните разговор с теми, кто вас заинтриговал. Хорошо, значит, вы вели светскую беседу с незнакомыми людьми немного больше, но у тебя все еще нет друзей. Что же, попробуй завести с кем-нибудь разговор, кто вас интригует, и обсудите, что в них такого это вас интригует, если только в этом нет ничего странного. Возможно, они просто хотят знать больше. Это не значит, что это должно быть первым, о чем вы говорите. Но, поговорив с ними немного, упомяните, что именно вы в них цените. «Вау, мне нравится, как ты увлечен живописью» или «Я так заинтригован вашими теориями о ламах». «Расскажи мне больше». Скорее всего, они не будут обсуждать с вами теории лам. Но, эй, ты понял идею. Если что-то привлекло вас к ним, может быть, у вас есть что-то общее. Выясните, что у вас действительно есть общего, и обсудите ваше общее увлечение». Люди обычно приходят в восторг, когда обсуждают то, что им нравится, так вы оба будете казаться более доступными и дружелюбными, когда вы обсуждаете то, что вы оба любите. Номер три. Неловкие моменты обязательно случаются. Вы боитесь неизбежного неловкого молчания, это сопровождает большинство разговоров. Что же, это обязательно произойдет, люди. Вместо того, чтобы паниковать, примите тишину. Смеется, легче сказать, чем сделать, верно? Да, но иногда тебе приходится пробиваться сквозь тишину. Спросите себя, действительно ли это молчание такое неловкое, или это всего лишь несколько секунд но тишины. Идите вперед и улыбайтесь тишине, или просто сделайте глубокий вдох и продолжайте тему. Вы можете сказать, кстати, это напоминает мне, или совершенно случайно, но в последнее время я тут подумала. Или просто задайте им новый вопрос, просто расслабьтесь, и смена темы или молчания не будут такими неловкими. И если это так, то совершенно нормально чувствовать себя немного неловко, но постарайтесь принять это. Ты поправишься. Ты сможешь. Я верю в тебя. Номер четыре. Быть рядом с теми, у кого такие же ценности, увлечения или страсти, как у тебя. Тебе нужны друзья? Что же, вам может понадобиться что-то, о чем легко говорить для начала. Так что попробуйте взаимодействовать с другими, которые разделяют те же увлечения и увлечения, что и вы. Помните, как вы нашли что-то общее? Ну, а как вы можете найти этих людей? Попробуйте вступить в клуб, ориентированный на вашу страсть, или посещайте мероприятия, посвященные вашему любимому хобби. Увлекаетесь шахматами в последнее время? Вступите в шахматный клуб. Любите рисовать? Попробуйте записаться на занятия живописью, чтобы найти других таких же художников, как вы. Вы не только встретите больше артистов, ты тоже научишься рисовать. Наличие схожих увлечений или интересов с кем-то вам будет легче завязать с ними разговор. Так что это отличное начало. Номер пять. Сначала притворись, что ты экстраверт, и скажи себе, ты просто произносишь несколько слов. Вам действительно трудно приблизиться к другим и завязать разговор, в то время как ты всегда должен быть самим собой. Было бы неплохо попытаться войти в менталитет, что вы на самом деле чрезвычайно экстравертны. Что сказать? Нет, на самом деле не претендуйте на то, чтобы быть экстравертом, когда ты говоришь их но просто отпустите веру в то, что вы боретесь, разговариваете с другими людьми, прежде чем подойти к ним. Когда вам трудно общаться с другими, скорее всего это все, о чем вы думаете, прежде чем вступать с ними в разговор. Эти молчания, о которых ты думаешь, как ты не самый лучший в общении. Эти моменты колебания, прежде чем подойти к кому-то, вы разыгрываете сценарий того, что может пойти не так. Так что просто отбросьте эту идею и притворись, что ты привык разговаривать с другими, когда вы приближаетесь к ним. На самом деле тебе это нравится. Все еще говорите о том, что вам нравится и кто вы есть, и признайте, что вы интроверт, если вы таковой являетесь и время приходит. Самое главное – начать разговор, и вам, возможно, просто нужно на мгновение изменить свое мышление, чтобы преодолеть этот барьер страха или неловкости. И номер 6. Если вас куда-то пригласят, скажите «да». Итак, у вас случайно есть несколько знакомых, и все идет хорошо. Однажды кто-то приглашает вас на свою вечеринку. Прежде чем ответить, вы колеблетесь. Подожди секунду, думаешь ты. Я ненавижу вечеринки. Вы начинаете составлять список оправданий. Некоторые реальные, некоторые воображаемые. Я не очень хорошо себя чувствую. Мне нужно сделать домашнее задание. Мне нужно выгулить свою собаку. Моя мама сегодня готовит лазанью. М. Лазанье действительно звучит неплохо. Но не больше не имеет значения. Возможно, вам не захочется делать друзья, когда они спрашивают вас, но вы знаете, что позже вы можете задаться вопросом, какой была бы вечеринка, если бы ты пошел, и вы можете испытывать некоторые чувства сожаления. Да, они могут пройти со временем, но в будущем вам все равно может понадобиться пара друзей. Так что скажи «да», даже если это означает успокоить себя, что ты можешь уйти в любое время. Ты можешь. Так почему бы не прийти и не посмотреть, как все пройдет? Завязать несколько бесед. Дайте другим понять, что вы просто никого здесь не знаете, кроме хозяина. Они часто будут склонны больше разговаривать с вами, чтобы вы чувствовали себя комфортно и узнали вас получше. Скажите до да, любому веселому приглашению, которое вы получите от дружеского знакомого или друга. Если только они не предлагают вам конфеты, это даже не Хэллоуин. И помните, вероятно, самый важный совет из всех – лазанье твоей мамы может подождать. Это может подождать. Итак, воспользуетесь ли вы каким-либо из этих советов? Примите ли вы свою социальную неловкость, и в свою очередь, обрести уверенность благодаря этому, и в свою очередь, возможно, вам будет легче заводить друзей. Попытаетесь ли вы преодолеть социальную неловкость? Примите тишину, друзья мои, примите тишину. Видишь? И мы уже друзья. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы это сделали, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится». И поделитесь им с другом или знакомым. Подпишитесь к Немиркину и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения дополнительной информации, подобной этой. И, как всегда, суперспасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!